Согласно которому Самат Кылджиев назначен руководителем аппарата правительства министром Кыргызской республики. Также указом главы государства Санджар Мукамбетов утвержден должности министра экономики Кыргызской республики. Эркимбек Чодуев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и миллиорации. Кроме того, Сорумбай Джеймбеков подписал указ, согласно которому Дастан Дугоев назначен председателем Государственного комитета информационных технологий связи Кыргызской республики. Глава государства вылетел в Нью-Дели, Индия, для участия в церемонии инаугурации премьер-министра Индии Нарендра Моди по его приглашению. Далее, 31 мая, по приглашению короля Саудовской Аравии, хранителя двух святынь Салман бин Абдель Азиз Аль-Сауда, глава государства прибудет в Саудовскую Аравию и примет участие в работе 14-го саммита Организации Исламского Сотрудничества в Мекке. Очередная сессия ОИС пройдет под лозунгом «Вместе ради будущего» в юбилейный 50-й год со дня создания организации. Кроме того, президент сегодня подписал ряд законов, так ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Турции об открытии совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы «Кыргызско-Турецкая дружба», а также получение гражданами нашей республики образования в Турции в сфере медицины и медицинских специальностей. Также Сорумбай Джеймбеков ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств-участников Содружества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 В ходе прошедшей пресс-конференции общественные деятели и эксперты прокомментировали споры вокруг компании КТ-Мобайл, отметив, что отечественные сотовые операторы должны быть в приоритете, так как в развитии цифровой именно они играют огромную роль. Мобильные операторы связи на рынке Кыргызстана должны быть сбалансированы, то есть 50% должен занимать отечественный сотовый оператор, поэтому необходима реализация проекта сотового оператора Салам, отметил экс-депутат Дюгур Кукинеша Шамшубек Медедбеков. «Да, у нас есть операторы связи, как Билайн, Ой Мегаком. Однако за компанией Мегаком на сегодняшний день есть многочисленные иски, и в любой момент компанию могут отобрать у государства. Поэтому я считаю необходимым создание оператора сотовой связи, как Салам и объединение их работы с компанией Мегаком. Я думаю, это отличное решение». В столице состоялся ежегодный Бишкекский международный финансовый форум. Мероприятие собрало на своей площадке свыше 250 представителей финансового сектора Узбекистана, Казахстана, России, Монголии, Украины, Азербайджана и Китая. Целью форума стало продвижение устойчивого экономического развития страны посредством цифровизации и содействия этому процессу финансового и бизнес-секторов республики. Отметим, форум приурочен к обмену опытом по актуальным направлениям развития финансового сектора, таким как цифровизация в регионах, а также зеленая экономика. Я думаю, сегодняшний форум даст толчок для обмена мнениями того, что сегодня творится в мире. То есть сектор банковский и провозглашенные, в общем-то, направления и тренды, которые объявил в своем выступлении Джорджинеши, уважаемый сорбайшари Пуича расширение доступности к финансовым услугам всего насилия, в первую очередь, конечно, отдаленных регионах, Это является задачей номер один сегодня всего банковского сектора. И в этом направлении мы делаем первые шаги для того, чтобы озвучить, имеется в виду первые шаги новых технологий, новых моментов, новых достижений, которые есть в мировой практике». Счетная палата выявила финансовые нарушения в национальной компании кыргыз темир -Джулу. Выявлены завышение объемов строительно-монтажных работ на 2 миллиона 800 тысяч сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет 1 миллион 748 тысяч сомов, нарушение налогового законодательства на 1 миллион 655 тысяч сомов и дополнительно начисленные доходы в социальный фонд 6 миллионов 534 тысяч сомов. В ходе аудита произвели перерасчет отпускных, разница составила 23 миллиона 978 тысяч сомов, которая подлежит доплате работникам за 2016-2017 годы. На эту разницу должны удержать подоходный налог и отчисления в социальный фонд. Выявлено сокрытие по учету завышенной кредиторской задолженности в 483 миллиона 897 тысяч сомов. В кыргыз джолу установлены резервы в 394 миллиона 332 тысяч сомов. Руковод Компании и Фуги рекомендовали разработать план развития компании, а правительству рассмотреть вопрос об освобождении от уплаты в госбюджет 50% чистой прибыли или минимизировать отчисления в пределах 15-20%. Средств на полноценное развитие предприятия недостаточно заключили в счетной палате. В рамках уголовного дела по незаконному освобождению воров в законе Азиза Батукаева задержан сотрудник прокуратуры. По данным отдельных СМИ, задержанный в 2013 году был спецпрокурором. На данный момент он работает в прокуратуре Нарвенской области. По информации СМИ, решением Первомайского районного суда ему избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Уголовное дело о незаконном освобождении воров в законе Азиза Батукаева возобновили в январе. По нему проходят врачи и лаборант диагности ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. В Аше складывается неоднозначная ситуация вокруг детского летнего лагеря «Джаштык». Точнее, вокруг того, что от него осталось. Когда-то любимый летний лагерь детского отдыха, который в советское время был полон детей, заброшен. Здание простаивает вот уже 9 лет и дошло до такого состояния, что нуждается в капитальном ремонте. Однако в мэрии говорят, что денег на это в бюджете нет и предлагают отдать помещение в частные руки. Мои коллеги с подробностями. Трудно представить, но когда-то это место было одним из самых любимых мест отдыха для детей. Детский лагерь «Джаштык» был построен еще в советское время, в 60-х годах. Сегодня он нуждается в капитальном ремонте. Чтобы вернуть лагерю вторую жизнь, здание планировали отдать инвесторам при условии капитального ремонта ежегодной аренды в 2 миллиона 134 тысячи сомов. Мы поставили перед инвесторами такие условия. Они будут должны соблюдать архитектурно-строительные правила. Здесь был социальный объект. Летом был детский лагерь. Он же должен быть в летний период сохранен на социальных условиях. При этом 50-60% мест необходимо будет выделять детям из социально незащищенных семей. Вопрос передачи муниципальной собственности детского летнего лагеря в частные руки встретил бурную реакцию в социальных сетях. Люди были против, однако конкурс среди частных инвесторов до сих пор продолжается. Почему, разъясняют в мэрии Южной столицы. «На капитальный ремонт потребуется 300-400 миллионов сомов. Это все надо начинать с нуля. Мы не можем делать это своими силами. Здание детского лагеря простаивает уже 9 лет. Конкурс продлится до 3 июня. Приостановить его мы не можем». Однако пока желающих взять на себя такой объект пока нет. Горожане не в восторге, что такой объект социально значимый может быть передан в аренду в частные руки. Как эта мэрия не может сделать капитальный ремонт в детском лагере, строят дороги, детские садики, школы, культурные центры. А этот лагерь восстановить вдруг не могут? Я в это не верю. Судьба когда-то любимого детского лагеря Ваше пока неизвестна. И вызывает сожаление, что более 70 тысяч школьников южной столицы не имеют места для летнего отдыха. У нас в городе нет детских летних лагерей. Мэрия издала указ организовать площадки для отдыха для детей при школах. На сегодня заявки подали 24 школы. Те, у кого есть возможность, они смогут принять 1100 школьников. В южной столице сегодня действуют три частных летних детских лагеря. Самый дешевый стоит от 5 тысяч сомов, а это значит, что для большинства детей ваше летний отдых в детских оздоровительных лагерях, как в союзное время, сегодня просто недоступен. Алена Смирнова, Зайнат ибраимова Таир Амаджам улу, ЛТР Ош. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19:00. До встречи.